всем привет с вами джайра сегодня я решил попробовать поиграть в игру которую вчера случайно нашел в интернете она весила 100 мегабайт я просто решил ее скачать и попробовать ну как я понял это песочница сейчас зайдем и все поймем сами Космонавт, забытый товарищами в космосе. К счастью, жизнь ему сохранила криогенная камера, запечатавшая его во сне на долгие триста лет. Автономная система с искусственным интеллектом в конечном итоге обеспечивает его возвращение на родную Землю после фатальной пандемии грибка, погубившая все человечество. Спасибо, Розанто. Он землянин. Он дома, и он выживет. О, ну куда ты так быстро и не успеваю? О. Ну вот я и приземлился, так сказать. Раздетый, лысый, э, мужик, который на Зека похож. Ну, в общем-то, сейчас пойдем расследовать территорию. Расследовать. Так, это сундук такой. Ага, космическая капсула. В ней есть вода, еда. Ну, в принципе, надо это как-то забрать. Ага, вот так забрать. Идем дальше весельчак джинсы это конечно хорошо но я бы взял не джинсы так где инвентарь а вот инвентарь угу. Сойдет. Так, пойдем налево. Тут стоит какая-то машина. Наверное, в ней тоже что-то есть. Так. Ага. Инвентарь почти заполнен. Надо что-то убрать. Так, что это за штуки? Предположим, что это какая-то аномальная зона, в которую я не могу войти. повсюду. Так, тут вот дорога какая-то. Перекрыта. Так, что это такое? Какое-то здание. А, мем. Это стартовая точка. Почему я здание изначально не заметил? Тут еще лежит много что. Так, а на кукурузу места не хватает. Так, чтобы выложить. И как выложить? <связать> Ладно, пока что что-то уберу. Да он шутник. Весельчак-шутник. Ух ты! Я ворвался в здание. Нету места в инвентаре. Угу. Тут можно готовить. Так, видимо, здесь нужно не палки, а бревны, именно. О, майка. Вот теперь сразу на человека похож. Так, инструменты возьму с собой. А, ah, да. Huh -'re -'re -'re uh -huh. Вот теперь нормально. Как это? А. Все понятно. А теперь продолжаем исследовать дом. Так. Так. Что это? Разделка. То есть это стол для готовки, я так понимаю. Мертвая крыса, мертвая курица, свинья, лещ, карп, рыба. Карп не рыба, все ясно так. Крысы. Ну, в общем... Питаться мы будем отлично, я бы сказал. Так, а почему у меня сначала? В принципе, не важно. Это что такое? М -м -м. О, еще инструменты. Так, что мне со всем этим делать? Это с собой, а сюда, убрать, ладно, в другой раз уберу. Химия, о, динамит. Буду устраивать взрывы, и искусство это взрыв. А что в смысле я могу создать белую крысу? Вот это приколы. Так, что здесь есть? Точильный камень, рюкзак, ага. рюкзак. Он бы мне пригодился. Ох, этого ничего у меня нету. Бетонная плита, шляпы. Угу. семплеры, животноводство, сырье, инструменты. Так, это что? Полки, улучшенные кухни, ясно. Ну, в общем, в доме есть много что. Сохранимся. Так. Так. На этом я думаю закончить данное видео. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До встречи.